Глава 13. Иисус в Капернауме: После исцеления, совершенного Иисусом в субботу, у купальни в Вифезде, ненависть иудейских лидеров к Нему разгорелась настолько, что они стали замышлять лишить Его жизни, и Ему стало небезопасно оставаться в Иерусалиме. Тогда он отправился в Галилею, сделав Капернаум основным местом своего служения. Здесь он проповедовал и по субботам сюда стекалось множество людей, чтобы послушать его. Казалось, что здесь ему никто не будет мешать, хотя соглядатые ходили за ним по пятам, ожидая, когда он оступится и сделает что-то, в чем можно будет его обвинить. Сердца простых людей были открыты для получения его божественного наставления. Его сердце было переполнено сочувствием к страждущему человечеству и он радовался, видя, как люди откликаются на его учение любви и милосердия. Его слушатели были заворажены красноречием и простотой, с которыми он проповедовал истины. Иллюстрации, которые он использовал, были понятны всем, потому что были взяты им из их повседневной жизни. Он использовал язык, близкий всем сословиям и условиям жизни людей. Иисус пошел в Капернаум не для того, чтобы обрести уединение или отдохнуть от своих трудов. Капернаум был прекрасной транспортной развязкой. Через этот город проезжали люди из многих стран или останавливались там, чтобы передохнуть в дороге. Здесь великий учитель мог встретиться с представителями всех народов и всех сословий. Он мог преподать уроки, которые надут отклик не только в сердцах присутствующих, но которые разлетятся в разные страны и будут услышаны во многих домах. Таким образом, люди, побужденные к исследованию пророчеств, обратят взоры на Спасителя, а его служение и миссия будут явлены всему миру. Здесь у него было больше возможностей, чем где-либо еще, встречаться с представителями разных классов. Тут Он мог достучаться как до богатых, оказывали почтение, которым оказывали почтение в силу их достатка, так и до бедных и нищих. Христос явил Себя людям как Спаситель мира. Лишь только стало известно, что Он в Капернауме, толпы народа собрались у Его пристанища, чтобы услышать из Его уст слова небесной мудрости. Иисус повел Своих учеников на гору для короткого отдыха но когда увидел людей, стекающихся к Нему, то не смог их прогнать. Приближался иудейский праздник. и Из окрестностей Иерусалима пришло много людей в поисках Иисуса, о чудесах которого они были наслышаны. Больные и страждущие стекались к Нему, и Он исцелял их. Любящее сердце Христа радовалось вместе с получившими Его благословения когда он лицезрел радость тех, кого освободил от недугов. Он осчастливил многие семьи, вернув здоровье страждущим. Он озарил жилища, которые погрузились во тьму скорби. Опечаленных он утешил, невежественных наставил, а отчаявшимся вернул в сердце надежду. Принимая принесенное им послание, люди поверили его словам. Никто не был более готов принять истину, чем бедные и смиренные которых не разделяли со Спасителем, тщеславие и гордыня, мирские богатства или людская слава. Они обрели в нем утешение от всех своих забот и лишений. Он ни от кого не отворачивался. С нежностью и жалостью он сочувствовал страданиям тех, кто обращался к нему за помощью, и они уходили от него со свидетельством его исцеляющей и животворящей силы. Сердца людей тянулись в благоговейной любви к своему благодетелю, и он даровал им радость. Результатом его служения во время пребывания в Капернауме стало множество великих дел, потому многие уверовали в него. Деяния его несравненной милости покорили сердца множества людей. Книжники и фарисеи были посрамлены. Их планы в отношении Иисуса потерпели крах. Они слушали его проповеди лишь с целью подловить его на слове и вновь обратить сердца людей к себе. Они знали, что после начала служения Иисуса их влияние на людей существенно уменьшилось. Сочувствующие сердца народа усвоили уроки любви и милосердия, отказываясь от пустых формальностей и строгих церемоний, проводимых священниками. Хотя фарисеи были поражены сотворенными Иисусом чудесами, они все рьянь и стремились убрать со сцены того, чья огромная сила представляла угрозу для их притязаний и претензий. Любые болезни, сколь серьезными и безнадежными они не казались, исцелялись и превозмогались его божественной силой. Но болезни душ, связанные с неверием и глупыми предрассудками, крепко укоренились в тех людях, которые отворачивались от света. Самое убедительное доказательство, которое только можно предоставить, лишь усиливали их противодействие. Проказа и паралич были не так страшны, как фанатизм и неверие. Иисус отвернулся от учителей Израиля, окованных цепями тьмы и скептицизма. Жители Капернаума делились, дивились внезапному и полному излечению сына царедворца по слову Иисуса, когда он находился в более чем двадцати милях от страдальца. Они с радостью узнали, что тот, кто обладал такой чудесной силой, сейчас находится в городе. В субботний день синагога, в которой он проповедовал, была настолько переполнена народом, что многие желающие не смогли в нее попасть». Как всегда, значительное количество людей пришло из любопытства, но многие из них искренне хотели узнать о Евангелии Царства Божьего. Все слушающие его были поражены, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 29. Его слова были проявлением Духа Божьего и они до глубины души казали, касались их божественной силой. Учение книжников и старейшин было холодным и формальным, словно зазубренный урок. Они уравнивали закон с традициями, но Бог никак не одобрял такого положения вещей. Их мертвое учение не имело воздействия на их собственные сердца и не трогало сердец их слушателей. Иисус, не касался различных спорных вопросов иудаизма. Его слова были столь доходчивы, что их мог понять даже ребенок, но достаточно возвышены в своей великой простоте, чтобы увлечь самые образованные умы своими благородными истинами. Он проповедовал о новом царстве, создать которое он пришел в противовес царству мира сего, и о его могуществе, способном лишить сатану власти и освободить пленников, порабощенных его силой. В синагоге был человек, одержимый бесами. Он прервал речи Иисуса пронзительным воплем, от которого у слушателей застыла кровь. «Оставь, что тебе до нас!» — кричал он и Иисус Назарянин. «Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святой Божий». Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. Даже бесы веруют и трепещут, но Израиль Божий закрыл глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать божественных свидетельств, и не узнал времени своего посещения. Сатана задумал принести, привести свою жертву в синагогу, чтобы отвлечь внимание людей от Иисуса, сосредоточить их взор на страданиях этого несчастного человека, и тем самым не допустить, дабы слова истины достучались до людских сердец. Но человек своим затуманенным разумом понял, что учение Иисуса пришло с небес. Божественная сила устрашила беса, контролировавшего сознание несчастного, что породило конфликт между демоном и остатками ясного сознания человека. Когда жертва осознала, что целитель готов освободить несчастного страдальца, его сердце загорелось желанием избавиться от власти сатаны. Без противился этой сидле и контролировал несчастного противостоявшего ему. Страдалец пытался обратиться к Иисусу за помощью, но только он открыл рот, как бес заговорил вместо него, и он закричал в ужасных муках «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин!» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. Затуманенное сознание этого несчастного человека отчасти понимало, что он находился в присутствии того, кто мог освободить его от рабства, которым он так долго находился. Но когда он попытался приблизиться к этой всемогущей руке, был остановлен другой волей, и другие слова сорвались с его уст. Этот мужчина... Следуя по пути греха, сам отдал себя в руки недруга, и сатана смог полностью овладеть им, потому что, поэтому, когда окутывавший его сознание мрак, пронзили исходящие от Спасителя тусклые лучики света, борьба между его жаждой свободы и властью беса стала причиной невыносимых мук, выразившейся в душераздирающих нечеловеческих криках. Демон приложил все свои адские силы, чтобы сохранить власть над жертвой. Уступить хоть пять, значило бы отдать победу Иисусу. Тот, кто самостоятельно превозмог князя тьмы в пустыне искушений, теперь вновь оказался лицом к лицу со своим врагом. Казалось, что мученик вот-вот расстанется с жизнью в этой ужасной борьбе с бесом, разрушающим его. Только одна сила могла разорвать, эти узы жестокой тирании. Иисус заговорил голосом, исполненным силы, и освободил пленника. Бесовский дух в последнем усилии попытался лишить свою жертву жизни, прежде чем был вынужден уйти. И вот человек, который только что находился во власти демона, предстал перед пораженным народом счастливый, свободный и владеющий собой». В синагоге в субботний день перед собравшимся народом был вновь повержен князь тьмы. Даже демон признал божественную силу Спасителя, воскликнув, «Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. «Человек, чье сознание так внезапно прояснилось, теперь восхвалял Бога за освобождение». Взгляд, в котором лишь недавно сверкало безумие, теперь был осмысленным, и изгласлились слезы благодарности. Люди оцепенели от удивления. Как только к ним вернулся дар речи, они стали спрашивать друг друга, что это, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. Евангелие от Марка, глава 1, стих 27. Воли Божьей не было в том, чтобы подвергнуть этого человека таким ужасным страданиям. Эти несчастья произошли с ним из-за того, что он всецело отдался власти сатаны. Причина недуга, превратившего его в страшное зрелище для друзей и обузу для самого себя, была сокрыта в его собственном образе жизни. Он оказался пленен греховными удовольствиями. Беспутство прельщало и манило его и он жаждал превратить свою жизнь в непрекращающийся праздник. Ему и в голову не приходило, что он может стать мерзостью и ужасом для этого мира и позором для своей семьи. Он думал, что ему дозволено предаваться невинным забавам, но, оказавшись на пути, ведущем в пропасть, он стремительно покатился вниз, пока совершенно не отверг законы здоровья и морали. Нездержанность и распущенность одурманили его, а благородные душевное качество извратились. В дело вступил сатана и обрел над ним абсолютную власть. Раскаяние пришло слишком поздно, и хотя он готов был пожертвовать богатством и удовольствиями, только бы вернуть утраченный человеческий облик, он пребывал уже в беспомощном состоянии, находясь под контролем злого духа. Сатана пленил этого молодого человека, искусив его множеством соблазнительных картин. Он превратил грех в роскошную накидку и облачил в него жертву. А когда враг рода человеческого достиг своей цели и завладел душой несчастного, то стал неутомимо проявлять жестокость, а его нападки стали ужасны и беспощадны. Так будет со всеми, кто подчиняется злу». Этот путь начинается с пленительных наслаждений, а оканчивается мраком отчаяния или безумием потерянной и погибающей души. Но тот, кто победил заклятого врага в пустыне, вырвал страждущего пленника из рук сатаны. Иисус прекрасно знал, что этот демон, принявший иной облик, оставался все тем же злым духом, который искушал его в пустыне. Чтобы добиться своей цели, Сатана действует разными способами. Тот же Дух, который увидел и узнал Спасителя, возвавший к Нему, «Оставь, что тебе до нас!» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. «Овладел и грешными иудеями, которые отвергли Христа и пренебрегли Его учением». Но в этом случае он принял облик благочестия и учености, стремясь ввести их в заблуждение относительно истинных мотивов отвержения Спасителя. Иисус воспользовался случаем и покинул синагогу, пока люди, пораженные благоговейным трепетом, пребывали в оцепенении. За этим чудом последовало другое, не менее значительное. Иисус отправился в дом Петра, чтобы немного отдохнуть. Но и здесь Сыну Человеческому не суждено было обрести покой. Ему сказали, что теща Петра слегла с лихорадкой. Его сочувствующее сердце откликнулось немедленно, чтобы облегчить страдания женщины. Иисус запретил болезни, и недуг покинул ее. Женщина, исполненная радости и благодарности, поднялась со своего ложа и охотно взялась прислуживать учителю и его ученикам. Вести о чудесах и исцелениях разлетались по городу но эти милосердные дела лишь разжигали зависть фарисеев. Они пристально следили за каждым движением Иисуса в надежде найти повод для обвинения. Их влияние мешало многим обращаться к Иисусу за исцелением в субботний день. Они боялись, что их осудят как преступников, и как только солнце скрылось за горизонтом, в городе началось великое волнение. Больные – устремились к Иисусу со всех сторон. Те, у кого было, были на это силы, приходили сами. Но еще больше было тех, кому идти к великому врачу помогали товарищи. Люди с недугами разной тяжести присутствовали там. Некоторые страдали от горячки, другие были парализованы, иные были поражены водянкой, слепы, глухи или хромы. Издалека доносился печальный крик прокаженного – протягивающего руку к исцелителю. «Нечист! Нечист!» Иисус приступил к своему труду, как только первый большой больной предстал перед ним. Просители исцелялись словами, слетавшими с его уст или прикосновением его руки. Благодарные и счастливые они возвращались домой, чтобы порадовать родных, здоровьем тел и разума, ведь еще совсем недавно они были совершенно беспомощными калеками. Тех, кого осторожно несли к Иисусу на носилках, возвращались, неся их в руках, плача от радости и восхваляя Спасителя. Не были оставлены без внимания и дети. Крошечных страдальцев Он возвращал счастливым матерям радостными и полными здоровья и жизни. Эти свидетельства божественной силы Иисуса – вызвали огромный переполох во всем регионе. Никогда прежде Капернаум не видел ничего подобного. Воздух сотрясали возгласы радости и освобождения. Сердце благословенного Спасителя, совершившего столь великие дела, ликовало от того, что он пробудил великую радость в сердцах страдающего человечества. Он излечил каждого, кто обратился к нему за помощью. Его непревзойденная любовь к человеку наполняло его сочувствием, когда он видел страдания пришедших к нему людей, и он неустанно являл свою силу, чтобы вернуть им здоровье и счастье.